И снова привет всем, кто смотрит бред, который я тут несу. И сегодня мы посмотрим, как я обогнал всех врагов до Тарани. Прям как шумахер в свои лучшие годы. Эээ... Вначале нас поджидал Куб который, казалось бы, словит только аутит. Но я словил его целых два раза. Поэтому с уверенностью могу сказать, что я аутит в квадрате. Но я не сильно расстроился из-за диагноза и продолжил свой путь через тернии к звездам С последнего места на первое. Вот и еще аутисты подъехали. Чувак помимо того, что проебал БКБ, которая понадобится ему позже, еще и словил хуб в лицо. И... Дальше у нас происходила какая-то дикая чехуйня. мы толкались как люди в московском метро, эти имбецилы зачем-то прожимали БКБ, а я случайное нажатием на форстаф обеспечил себе выход в стройку лидеров. Потом при помощи закиси азота я вырвался на первое место, а идиот позади меня попытался превратить меня в животное, но не смог нажать на место чуть правее меня и загородил себе дорогу, Прототавшись на месте 3 секунды. Лол, и... еще он просрал БКБ и барабаны. Ну не идиот ли? После я снова оказался в метро, метро, метро, метро. Блять, да я думал, они мне там все ноги оттопчут. И вот настало время нам разделиться. Но посмотрите-ка сюда, кто это тут у нас? долбоебы Долбоёбы? Да, долбоёбы. Скажем им все вместе. Пока, долбоёбы. Пока. А теперь я предлагаю вам посмотреть техничное прошел момент с шейками. Are you ready? Let's go. Неплохо, правда? Всего один стан. Ну а дальше мне оставалось только лишь бежать. Хотя нет, подождите-ка, кто это тут нас в свинку превратил? Кто это у нас тут такой охуевший? Навъебало. Навъебало еще раз. О, да, изи угу. И если тебе понравилось это видео и ты ждешь еще больше подобных роликов, ты просто обязан поставить палец вверх, подписаться на мой канал. Да-да, мой сладенький. Палец вверх и подписочка. Всем пока.